Всем привет, сейчас раннее утро И я собираюсь на Авиафест, вчера забрал машину Ее починили наконец-то Совсем другая тачка и тормозит Что самое главное поменяли все запчасти, плюс мы еще докупали некоторые элементы подвески под замену. Остался еще вопрос по передним стойкам, которые рабочие, но нужно поменять пыльники. Это не получилось, поскольку на правой стойке окислилась гайка. Просто не удалось ее никак сорвать вручную, а пневмо-ключом просто невозможно залезть туда, потому что сама гайка находится под лобовым стеклом в таком кармане. Будем ждать, пока вытекут стойки. Спилим просто и поставим новые. А так, в целом, все сделали и мне очень нравится. Так также вчера заехал на спортшиносервис на мойку, устранить косяки по кузову. Диск покрошился, пыль от диска посыпалась по всей правой бочине, она вся была ржавым напылением. Вчера мы его удалили путем пластилина, теперь машина ждет полировку. На авиафестивале Здесь проходят соревнования по фигурному, я не знаю, пилотированию самолетов, кроме всего прочего. Здесь дрифт шоу, где сейчас мы будем разыгрывать поездку в пассажирском ковше. Чайка славится не только гонками, но и авиацией. И сейчас на Чайке проходит авиафестиваль, на котором также будет шоу Александра Гринчика, JCP, пауэрлифтеров, а также вело-фристайл. <с> Что там происходит? Я не вижу. Я <с> Прям, этот солнышко тебе немножко вмяли. <с> <да? с> вот так вот босс возвращается домой. <с> Максим, привет. Мы тебя ненавидим. Не так быстро! Чуть-чуть пристаркнусь. Помедленнее! Во-во-во-во! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Потихоньку-потихоньку. Стоп, чтобы стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Потихоньку, потихоньку. бампер не, не, не, не срос. нормально, потихоньку. Вот, а теперь сейчас мы выровняем. Поехали по чуть-чуть. Да-да-да. Едем да. отлично. Тут. Теперь на меня. Давай, давай, давай, давай. Потом поздно будет. Я тебе а говорю. Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Да, Чего? Да. Э -э -э. Чего, стоп? Да потому что я не помещаюсь. А, ты. Ты не помещаешься. Ну да. Потихоньку. Слишком в притирку, понял. Сейчас. Назад чуть-чуть. Ну, да, потихонечку. Давай на, на себя, наоборот, на себя, на себя. Пеконьку поехали что подготовил машину для транспортировки и забыл добавить руль. Хотя бы намарил трубочку, как велосипед, чтобы хоть как-то можно было рулить, а не пинать колеса, как мы это делали. С территории Российской Федерации, через границу таможню, через черную зону, потом через украинскую границу. И теперь вот где. Вот мне дома. Немножко истории этой сливы. Эта машина была приобретена в Соединенных Штатах Америки. Привезена в Украину на учет. машина была перестроена полностью, установлен мотор LS3, который проехал половину сезона и выплюнул порши. потом в него опять поставили LS, в 2015 году Вова закончил карьеру дрифтера и машину приобрел Макс Твардовский. На тот момент уже был LS7. Настроен полностью, подвеска настроена, все работало. Макс участвовал в Украине на этой машине, а также было несколько выездов в Европу. Весной 2016 года машина была перевезена в Российскую Федерацию для участия в Russian Drift Series. И вот сейчас мы видим текущую версию этой машины. И История очень богатая и очень непростая вот этой тачки. Что будет с ней дальше? Будем следить. Итак, пришло время розыгрыша. В прошлом выпуске Bitlook Insider мы объявили конкурс, главным призом в котором является вот этот дрифт DVD. По условиям конкурса мы просили вас подписаться на наш канал, подписаться на наш инстаграм и на инстаграм Ukrainian Drift, сделать публикацию на стене одной из социальных сетей и уведомить нас комментарием под видео о том, что вы все сделали. Бонусами к нашему подарку станут наклейки Bitlook и United Drift Challenge. А также мне удалось подписать диск у призеров 2009 года Грини и Дяди Юры. Ну что ж, приступим к розыгрышу. Под нашим видео есть 5 комментариев. И это прям очень увеличивает вероятность выигрыша для каждого из претендентов. Этих пятерых я уже вбил в список рэндом. Тот, кого рэндоморг определит первым в списке, станет победителем. Погнали! И... Антон Алиник. Антон Алиник. Итак, проверяем, выполнены ли все условия. Антон. Антон. Facebook и VK. Один за первая запись, наверное. Имеется в виду. А где запись? А записи нет. Проверяем ВК. Есть, я уже вижу, что есть видео. Следующим условием была подписка на Instagram, Bitlook и Ukrainian Drift. Сейчас проверим. Вводим в поиск. Есть Антон Алиник. Все верно. Подписки. Так. Есть Bitlook. Где же Ukrainian Drift? подписан на меня. Красавчик. Так. Пролистали мы где-то. Есть. Есть Икраинский Андрей. Итак. Антон Алины является счастливым обладателем диска Drift DVD D1 UDF 2009 сезон. С автографами De Юра и Грини. Наклеечки, наклеечки. Мы с тобой свяжемся, Антоша. Рады. Это был Битлук Инсайдер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями, комментируйте, ждите новых розыгрышей. До встречи в следующий четверг. Крамба, за нами приехали. А, вот наш эвакуатор. С ветерком.